Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Илья Иванов, продукт-менеджер компании Epimatico по направлению 3CX. Сегодня как раз наш вебинар посвящен именно этому продукту, коммуникационной платформе 3CX. Основной спикер сегодня – Эдуард Макаев, наш пресейл-инженер. Вы всегда можете завести заявку на пресейл, собственно, по адресу собака presailsobaka.epimatico.ru. В ходе вебинара Эдуард еще покажет все свои контакты, так что... Не переживайте, с ним всегда можно будет связаться. Таким образом, большая часть вебинара, посвященного решениям для компаний разного типа 3CX, проведет, собственно, Эдуард. Я, скорее всего, помолчу, но, конечно, буду следить за вашими вопросами в чате, так же, как и наши коллеги из компании Appymatica и представитель компании 3CX. Татьяна тоже присутствует в вебинаре. Если что, можете задать вопросы напрямую вендору в чате, также обязательно ответим. Всем еще раз привет. Эдуард, передаю тебе слово. Да, спасибо, Илья. Коллеги, здравствуйте. В этом году у нас первый вебинар, который проводит компания Epimatic. Начинаем мы этот год с продукта 3CX. Тема сегодняшнего вебинара 3CX ⁇ решения для компаний разного типа. Мы постараемся сегодня вместе с вами разобраться какие задачи стоят перед заказчиками, перед клиентами в рамках Телефонии. Попробуем разобраться, как эти задачи решает 3CX и выполняет требования компании. Начнем мы с самого первого главного вопроса, кому подойдет решение. На слайде мы постарались условно разделить весь бизнес по размеру бизнеса и по типу бизнеса. По размеру бизнеса. Для стартапов. Что важно стартапам в телефонии? В первую очередь это быстрое подключение, это простая настройка и возможность удаленной работы. Для малого и среднего бизнеса самое главное в телефонии – это масштабируемость, инструменты работы с входящими и исходящими звонками, может быть даже и с внутренними звонками, и интеграция со сторонними системами. Для крупного бизнеса важна надежность, бесперебойность и квалифицированная техническая поддержка в том числе. И по типу бизнеса колл-центр. Колл-центр довольно старое, старый термин, но до сих пор популярный, до сих пор набирающие обороты, поэтому мы его вынесли в отдельный тип бизнеса. Это компании, у которых требования в организации колл-центра. В основном, когда много входящих либо исходящих звонков. Что важно при работе колл-центра? Это массовая обработка звонков, контроль, контроль очереди входящих и статистика и отчеты в реальном э, времени. Обслуживание. Компании, которые занимаются обслуживанием, может быть технической поддержкой, технической консультацией. Для них важно сокращение затрат в телефонии, увеличение скорости обслуживания за счет, может быть, быстрых ответов, коротких разговоров, показатели SLA и продажи. Очень много компаний, которые занимаются продажами по телефону, по приему входящих, по совершению исходящих также звонков. Здесь важно не только задействовать звонки, но еще дополнительные каналы общения, такие как чат на сайте, может быть и сам сайт, всевозможные соцсети. Что важно для них? Различные каналы общения, контроль и обучение сотрудников и сокращение количества пропущенных звонков. Вот так мы постарались разделить бизнес, и в процессе нашего вебинара мы обсудим, с помощью каких сервисов 3CX решает все эти задачи. Сперва мы поговорим о том, как и из чего состоит 3CX. 3CX содержит три лицензии: стандарт, профессионал и интерпрайз. Эти лицензии у них разная стоимость и разный функционал, разные сервисы. На слайде вы можете посмотреть, как сервисы делятся по типу лицензий. Стандарт включает в себя набор базовых функций, Professional чуть побольше, и самая полная лицензия 3CX – это лицензия Enterprise. Огромным плюсом 3CX платформы является то, что вы платите за использование 3CX только от количества одновременных звонков. То есть вы не платите за количество абонентов, как это принято во многих продуктах. 3CX лицензируется по количеству одновременных звонков, сотрудников может быть любое количество. Если это, к примеру, какое-то производство, где очень много сотрудников, порядка 300, но очень мало звонков, вы сможете за счет этого экономить. Эта особенность 3CX выделяет наряду с конкурентами, которые представлены на российском рынке, в лучшую сторону. Начнем мы с контакт-центра 3CX. Здесь два столбика. Слева 3CX поможет, справа благодаря чему? Мы поговорим о том, что 3CX поможет в компании изменить и обеспечить. Обеспечит единый уровень загруженности операторов, обеспечить единый уровень обслуживания клиентов по всем каналам, будь то это разговор, либо чат, чуть дальше мы разберем поподробнее, сократить количество потерянных клиентов за счет своих сервисов, организовать учет клиентской базы обращений за счет, к примеру, интеграции со сторонними CRM-системами, контролировать сотрудников, донести важные сообщения до всей базы клиентов, привлечь новых и повысить лояльность существующих заказчиков за счет показателей SLA. Сократить время на обучение сотрудников. Благодаря чему читать не буду, по ходу презентации мы будем разбирать каждый из сервисов и будем понимать, что в конечном итоге получает заказчик благодаря 3CX. Первый сервис, который, с которого мы начнем, статистика и мониторинг в режиме реального времени в 3CX достигается с помощью панели оператора, либо дашборда. Очень большой, большой перечень показателей дашборд и панель оператора имеет. Вы сможете в реальном времени получать статистику по текущему времени разговора, по количеству входящих или во исходящих звонков. Такие важные показатели, как среднее время ожидания абонента на линии, потому что при загруженности линии Клиенты не хотят долго ждать, они хотят сразу получить то, зачем обращаются в компанию. Все это возможно благодаря статистике в реальном времени. Все звонки и обращения клиентов в момент поступления в режиме реального времени получит сотрудник, который отвечает на звонки, его руководитель. Обслуживание важных клиентов вне очереди. Благодаря интеграции вы сможете идентифицировать входящий звонок и понимать, что за клиент звонит. И если это важный клиент, то принять его звонок и обслужить вне очереди. Вы поймете благодаря этому сервису, кто из клиентов ждет в очереди и сколько времени, а кто распределен на сотрудников. Отчеты для контроля качества 3CX. 3CX содержит более глубокие отчеты, нежели стандартные отчеты по количеству входящих и исходящих пропущенных. Здесь перечислять их не буду, но их более 20 с этими отчетами могут работать все сотрудники, но, как правило, эти отчеты интересны для руководителей колл-центров, для директоров, для высшего, скажем так, звена, который наблюдает, анализирует входящие и исходящие звонки. Эти отчеты помогут выстроить правильные голосовые приветствия, правильную маршрутизацию звонков для того, чтобы минимизировать пропущенные звонки или время ожидания. Вы, вы можете эти отчеты направлять на e-mail в формате HTML либо Excel и сможете выставлять, за какой период вам необходимы эти отчеты, за неделю, месяц или за произвольный период, в зависимости от типа бизнеса. На презентации вы можете видеть пример этих отчетов. Отчеты формируются как в виде графиков, так, конечно же, и в классическом виде. В виде таблицы. Запись разговоров и обучение персонала 3CX. В 3CX реализована запись разговоров, которая позволяет записывать как входящие, так и исходящие звонки, позволяет какие-то интересные звонки, качественные звонки добавлять в избранное для быстрого доступа, для того, чтобы сотрудники могли прослуш прослушать эту избранную запись, научиться и либо разобрать свои ошибки. Записи разговоров в 3CX достаточно гибко настраиваются в рамках, какие разговоры записывать, каких сотрудников по направлениям входящие либо исходящие. Конечно, легкий поиск нужной записи в 3CX, в веб-интерфейсе. Все записи хранятся локально, можно архивировать записи разговоров и настраивать права доступа. Также... В 3CX реализованы такие функции, как прослушивание разговора, подслушивание, либо подсказывание суфлирования разговора и вклинивание в разговор. То есть эти сервисы помогут в рамках обучения персонала, когда персонал еще обучается и он где-то в момент звонка может неправильно дать информацию, либо ошибиться. В этом случае суфлирование, подсказывание и вклинивание, оно поможет сотруднику быстрее обучиться и корректно доносить необходимую информацию. Благодаря этому клиенты получают контроль за соблюдение сценария разговора, могут разобраться в спорной ситуации благодаря записям разговоров и благодаря функции суфлирования, подсказывания обучать сотрудников с помощью, к примеру, успешных телефонных разговоров. В 3 cx Реализовано более 13 стратегий распределения вызовов, к примеру, это вызов на всех, вызов по приоритету первых трех, либо тех, кто меньше всего говорил, либо дольше всех ожидающий распределения звонка. Все эти стратегии нацелены на то, чтобы в компании организовать достаточно Быстрый подъем трубки, чтобы не было очередей, чтобы не было пропущенных. Благодаря стратегиям клиенты могут получить и могут распределить нагрузку входящих звонков в компанию, распределить ее равномерно по всем своим сотрудникам. Для того, чтобы не получилось так, что 2-3 сотрудника весь день сидят на телефоне, а остальные 2-3 сотрудника два звонка в день принимают и сидят, ждут. Стратегии позволят равномерно распределить на всех операторов звонки. Благодаря стратегиям вы сможете быстрее отвечать на звонки ваших клиентов. И также благодаря стратегиям вы сможете перенаправлять звонки на готовых к разговору операторов. Здесь имеется в виду, что э, вы сможете перенаправлять звонки на свободных операторов, на операторов менее загруженных. Из дополнительных параметров которые при э, настройке очереди — Возможно заказывать обратный вызов, если у вас большой объем звонков, объем входящих звонков и не всегда получается, к примеру, там, в течение 5 секунд взять трубку, то вы можете настроить сервис обратного звонка, когда клиент, если никто не взял трубку, он может заказать обратный вызов, заняться своими делами. И в данном случае, как только оператор освободится, система свяжет внутреннего оператора с внешним клиентам. Также с очереди можно снимать SLA статистику, получать ее можно, как уже ранее сказал, через Excel, через email за период, который вам необходим, день, неделя. То есть в рамках очереди при правильно выбранной, правильно настроенной стратегии с применением дополнительных параметров вы сможете распределить нагрузку входящих быстрее отвечать и перенаправлять. Рабочее место пользователя 3CX. В 3CX реализованы различные сценарии использования рабочего места. Сотрудники в компаниях много, у всех своя работа, у всех свои, свои подходы. Здесь 3CX предлагает различные варианты реализации рабочего места. 3CX предлагает приложение под Windows 10, MacOS либо мобильное приложение, софтфон, также можно принимать аудиозвонки, видеоконференции с помощью веб-браузера и традиционное использование настольных телефонов и аксессуаров к ним, это спикерфоны, гарнитуры, проводные, беспроводные и видеокамеры. Что получает клиент? Звонки на любом устройстве, в любом месте. 3CX как корпоративный мессенджер, который позволяет внутренний диалог поддерживать с помощью реализованного чата. Обработка обращений клиента в одном окне. Чуть дальше мы более подробно на этом остановимся, не буду забегать вперед. Также интеграция софтфонов с SIP-телефонами, так называемая функция STI, когда мы можем управлять звонком с помощью софтфона, а принимать и совершать его с помощью станционарного телефона. Клиент получает удобную организацию удаленных рабочих мест при использовании, к примеру, веб-браузера на рабочем компьютере либо на домашнем компьютере, на ноутбуке. Не надо никаких дополнительных софтфонов устанавливать. Можно подключиться в внутреннюю корпоративную связь с помощью веб-браузера. Ну и, конечно же, это аудио и видеоконференции с помощью 3CX. В 3CX реализованы статусы оператора, которые позволяют понимать, чем занят оператор, свободен ли, свободен ли оператор, либо он занят, либо он отсутствует, и его не стоит беспокоить. Несколько статусов, до пяти статусов, это статус доступен, то есть я готов принимать звонки, я на линии, отсутствует. Я сейчас не могу принимать звонки, я отсутствую, к примеру, на рабочем месте. Не беспокоить. И выборочное сообщение 1, выборочное сообщение 2. Здесь вы можете назвать его, как вам удобно, как в компании принято, и уже руководствоваться этим статусом, исходя из своих потребностей. Благодаря этим статусам клиент получает в первую очередь понимание, занят ли оператор или нет, то есть более эффективное взаимодействие сотрудников. Когда мне необходимо перевести звонок, и я понимаю, что мой коллега сейчас занят на линии, я это вижу и э, говорю клиенту, что перезвоните попозже, сотрудник сейчас занят. То есть я экономлю свое время, я экономлю время, клиента, который обратился в нашу компанию, просто оперируя статусами. Также благодаря статусам появляется возможность в случае отсутствия сотрудника направить звонок дальше. Если у нас сотрудника нет на рабочем месте, либо он занят, мы можем автоматически настроить маршрутизацию таким образом, чтобы звонок адресал, адресовывался на моего коллегу, либо адресовывался мне на мобильный, в случае, если я отсутствую на рабочем месте и коллеги у меня нет. То есть благодаря статусу можно настроить действия по переадресации вызовов на голосовую почту, мобильный, либо другой добавочный номер моего коллеги, либо группу номеров. Переадресация звонка в зависимости от статуса. Также хотелось бы сказать, что не только от статуса, но еще и от источника вызова, внутренние это вызовы или внешние. Это очень удобно, когда внутренние звонки, если я ухожу на обед, можно и передрисовать на голосовую почту. Когда я пришел с обеда, я разобрал голосовую почту и перезвонил. Но клиентов, как правило, нельзя передрисовать на голосовую почту, потому что клиенты приносят нам деньги. Благодаря клиентам мы зарабатываем. Это любой бизнес работает так. Поэтому здесь можно внешние вызовы адресовывать либо на коллег, либо на мобильный телефон. Также большой особенностью 3CX является то, что при реализации двух АТС, двух удаленных, удаленно-физических друг от друга АТС, вы при настройке транка, при соединении этих АТС друг с другом, можете видеть статусы абонентов двух АТС. Статус прокидывается через транк из одной АТС в другую, и коллег из соседнего филиала, из соседнего города. Я также смогу увидеть статусы и руководствоваться ими. Интеграция 3CX. В 3CX реализована интеграция с системами управления отеля. Список их вы можете наблюдать на презентации. Также возможна интеграция с CRM-системами с помощью готовых модулей, которые содержат 3CX. Это один из Битрикс. АМА, такие самые популярные CRM-системы. И если ваша CRM-система отсутствует, можно сделать интеграцию с помощью открытого API. Здесь вы можете наблюдать ссылку на руководство, ссылка на руководство на сайт 3CX и настроить ее самостоятельно. Самостоятельно создать модуль интеграции, либо, к примеру, привлечь каких-то интеграторов, либо разработчиков со стороны для того, чтобы они могли эту интеграцию настроить. <coughs> Интеграция 3CX позволяет э, в рамках систем управления отелем фиксировать заезд и выезд гостей, настраивать гостевые расшир... э, расширения на режим, к примеру, не беспокоить, блокировать внешние вызовы, устанавливать расписание звонков, выставлять счета, позволяет горничным устанавливать статус комнаты по телефону. К примеру, если комната, в комнате была проведена уборка, то горничная может выставить статус, и администратор будет понимать, что уборка проведена, и номер готов к заселению. В рамках CRM-системы интеграция позволит синхронизировать контакты между адресной книгой, к примеру, 3CX и crm системы настроить всплывающие окна вызовов, которые позволят до поднятия трубки идентифицировать клиента. То есть в момент звонка при поднятии трубки я уже понимаю, кто мне звонит в компанию. Знаю название компании, знаю имя, фамилию человека, который ко мне, к нам звонит. И примерно могу уже понимать, какой вопрос интересует потенциального клиента. Вести журналы звонков, автоматически создавать новый контакт и совершать звонок в один клик. Звонок в один клик, то есть по нажатию, не надо тратить время на набор номера, мы выбираем номер в CRM-системе и по одному клику звоним. Автоматически создавать новый контакт при поступлении вызова с неизвестного номера, сразу автоматически сохраняя его в CRM-системе. Вести журналы звонков. 3CX прокидывает записи разговоров в CRM-систему и вы также при определенном настройке, настройке прав и доступов, можете прослушивать свои записи разговоров из CRM-системы. Также хотел бы вас, наших партнеров, уведомить о том, что наш партнер «Деловой разговор» сделал тоже модуль расширенной интеграции, которая включает не только перечисленные сервисы, а более глубокая интеграция с битриксом 24. Вы можете более подробно почитать об этой расширенной интеграции у нас на сайте в разделе новости и в случае если вам это интересно, если стандартная интеграция не закрывает потребности ваших клиентов, то вы можете обратиться к нашему партнеру и уточнить у него, либо купить расширенную интеграцию с битриксом. Контакты вы видите на презентации. Обращайтесь к нам, либо напрямую. В 3CX также реализована среда разработки Callflow Designer. Это инструмент для проектирования всевозможных приложений. Благодаря этому инструменту можно проектировать маршрутизацию звонков. Стандартно можно и в веб-интерфейсе маршрутизацию и голосовое приветствие настроить. Но если этого не хватает, необходимо многоуровневое голосовое, к примеру, приветствие, то для этих целей реализован сервис Call Flow Designer. Также благодаря этому сервису вы можете планировать обратные звонки, создавать платежные порталы, делать телефонные опросы и делать, к примеру, автоматически исходящий обзвон. Клиент получает сложный сценарий за несколько часов, и легкую настройку в виде графического интерфейса. Помимо контакт-центра 3CX, это еще и омниканальная платформа для бизнеса. Что такое омниканальность? Это интеграция различных каналов, каналов телефония, звонок, видеоконференция, чат, почта. Интеграция различных каналов в единой коммуникационной системе среде. В среде 3CX. Вы можете обслуживать клиентов, как я уже сказал, телефонии, аудио- видеоконференции, мгновенными сообщениями через онлайн чат, чат на сайте, либо через соцсети, через Facebook. Также наш партнер Деловой Разговор реализовал интеграцию с WhatsApp. Эта новость также опубликована в нашей новостной ленте, вы можете с ней ознакомиться, почитать, как она работает. И как это выглядит клиент в данном случае благодаря умниканальности 3sx он может обрабатывать звонки и текстовые сообщения в одном интерфейсе в интерфейсе софтфона либо веб интерфейса с телефона либо с компьютера и единую историю обращения клиента по всем каналам когда ничего не забудется ничего не сможет удалиться мы можем всегда вернуться к вчерашнему дню и посмотреть о чем мы общались с клиентом и по какому каналу в 3CX реализованы аудио-видеоконференции особенностью лицензирования в 3CX является тот факт что в аудио-видеоконференции лицензируются по количеству участников а не пользователей то есть если у вас компания состоящая из 100 человек но аудио и видеоконференциями пользуются 20 человек, вы платите только за этих 20 людей, за 20, за 20 пользователей и не переплачиваете за всех остальных, которые не используют сервисы аудио и видеоконференции. Благодаря 3CX -у вы сможете создавать быстрые конференции в один клик в веб-клиенте, на смартфоне, на ПК. Использовать видеоконференции без плагинов и загрузок имеется в виду технологию WebRTC. Справа вы можете наблюдать как это происходит, сегодняшний вебинар у нас также проходит на площадке 3CX, поэтому вы можете не только в теории посмотреть это, но еще и поучаствовать на практике. Клиент получает подключение к конференции без регистрации из любой точки мира. Было, было бы наличие интернета. Максимальное количество одновременных участников на старшей версии 3CX – до 250 участников, без дополнительных плат и благодаря технологии WebRTC нет необходимости в установке дополнительных программ, дополнительного ПО, таких как софтфоны. Чат на сайте и сообщения из Фейсбука позволят вам и вашим клиентам работать с сообщениями, не заходя в Facebook, одну иметь одну систему для чата звонков и видео, переводить чаты в голосовой либо в видеозвонок в одно нажатие, когда у нас, к примеру, началась переписка с клиентом, но мы понимаем, что необходимо более глубокий разговор. Мы можем перевести чат в аудио либо видеозвонок. Связь без набора номера, централизованный мониторинг и архив истории чатов и перевод сообщений на группу операторов, к примеру, колл-центр. Если в компании очень часто обращаются с помощью текста, с помощью чата на сайте все что мы проговорили если это все объединить то какие проблемы мы можем устранить у клиента с использованием 3CX устранить пропущенные звонки устранить ситуации в которых клиенты ждут ответа слишком долго когда линия перегружена когда неправильно настроена маршрутизация звонка устранить проблему когда нет сотрудников готовых обработать обращение будь то это звонок либо и устранить проблемы долгих разговоров. Все эти проблемы устраняются с помощью 3CX, с помощью тех сервисов, которые мы с вами обсудили. Из дополнительных сервисов 3CX содержит в себе информационную панель, которую можно увидеть на презентации, которая покажет вам информацию о состоянии сервера, о состоянии АТС, внутренних линий учетных записей, посмотреть параметры инсталляции сервера, увидеть журнал событий и контролировать обновление благодаря информационной панели 3CX. Резервное копирование, восстановление и безопасность 3CX. Что касается резервного копирования, здесь вы можете настроить как в ручном режиме, так и автоматически по расписанию. Благодаря копированию вы сможете легко перейти на новую версию 3CX, не боясь, что что-то пойдет не так, и вы все потеряете. Быстро перенести систему на другой сервер. Восстановление можно настроить немедленным образом, либо восстанавливать по расписанию. Отказоустойчивость реализуется в 3CX благодаря э, технологии актив-пассив, благодаря двум сервер серверам, в котором э, один сервер в роли активного, и в случае, э, если пассивный теряет связь с активным, сервером, то он берет роль активного сервера на себя и начинает обработку звонков. Время аварийного переключения при такой схеме до одной минуты. В рамках безопасности в 3CX реализовано ограничение доступа по IP-адресу, глобальные черные списки. Также в 3CX Минимальная длина пароля для учетных данных это 6 символов, позволяет обезопасить учетные данные, если вы используете телефонный аппарат вне локальной сети, либо софтфон при удаленной работе, особенно актуально в пандемию. Защита безопасными сертификатами и шифрование трафика с помощью ТЛС. В 3C сериализована автоматическая настройка SIP-телефонов, к примеру, SIP-телефонов E-Link, ответных панелей от компании фанвилл, не только ответных панелей, но и домофонов. Из интерфейса управления 3CX вы сможете видеть все IP-телефоны, их MAC-адреса, IP-адреса, видеть все подключенные приложения, то есть софтфоны, видеть обновление прошивок и в случае выхода более свежей прошивки можете централизованно обновить свой парк телефонов. Из веб-интерфейса сможете удаленно перезагружать или перенастраивать телефоны, группы телефонов, либо индивидуально. Особенно это актуально при большом парке телефонов, когда системному администратору необходимо применить настройки на, все, на весь парк телефонов, к примеру, с выходом новой прошивки. Подключиться к веб-интерфейсу телефона из интерфейса 3CX мы делаем меньше нажатий, меньше кликов. Это упрощает нашу работу. И мониторинг безопасности из интерфейса 3CX. Также 3CX реализует брендирование телефонных аппаратов. Вы можете видеть таблицу с требованиями к лого. Здесь, конечно, плохо видно, но можете всегда написать на пресейл. Я эти требования поделюсь, естественно, с вами. Причем они у нас вывешены на новостной ленте в статье. Самое главное, необходимо понимать, что 3CX может брендироваться логотипом компании. 3CX – это полностью программное решение, которое вы можете развернуть и реализовать как в облаке, так и на сервере с использованием Windows и Linux. По требованиям к физическим серверам вы также можете видеть на презентации. Эти требования размещены на официальном сайте 3CX. Если не сможете найти, то обязательно пишите на пресейл. В любом случае мы поделимся после вебинара с презентацией, где можно как минимум посмотреть ссылку и перейти по ней. На этом все. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, информация была вам полезна. Большая просьба после вебинара заполнить опросник, заполнить его по всем полям, потому что обратная связь от вас очень важна. Мы по-другому не можем себя оценивать. Нашу информацию, которую мы вам даем, не можем оценивать, а оцениваем ее только благодаря вам. Поэтому убедительная просьба заполнить опросник и оценить проведенный вебинар сегодня. Да, все так. Эдуард, спасибо. Получилось, что сегодня я почти ничего не рассказывал, действительно, потому что мы не стали углубляться в вопросы лицензирования. Коммерческие вопросы больше поговорили именно о преимуществах продукта. Но будем проводить еще вебинары, уже проводили в прошлом году. Если нужна более подробная информация, что-то хочется узнать, пишите, например, мне, можно на почту или Эдуарду по контактам, которые есть на экране. Отдельный привет тем, кто смотрит нас на YouTube. Пишите свои вопросы в комментарии, мы их обязательно читаем. Всем спасибо, думаю, будем еще встречаться. Спасибо, коллеги. До новых встреч. До свидания.